Дал мне этот секретный модуль по заработку. Сегодня я вам покажу свои результаты. Приветствую, друзья, меня зовут Елена Туманова, и сегодня я вам покажу, что произошло буквально за одни сутки от того момента, как я сделала рекламную кампанию данной партнерской программы. Ну, хочу сказать, что секретный модуль по заработку – это партнерка от Ильи Ситнова. Знакома с автором не понаслышке, с ним активно работаю, действительно, всегда только отличная информация, и всегда только высокие результаты, если применять всю его стратегию. Так вот, я хочу вам показать сегодня, что произошло буквально за одни сутки. Хочу отметить, что условия автор сделал просто идеально, это 100% вознаграждение по партнерской программе, то есть скидку на этот курс автор сделал аж 94%, и стоит этот курс на сегодняшний день 250 рублей абсолютно небольшие деньги но за каждый проданный данный продукт вы получаете 100% вознаграждение то есть скидка получилась 94 процента на покупку курса и суммарно это 250 рублей это очень небольшая сумма но вы еще и получаете с каждой продажи сто процентов то есть 250 рублей делаете одну продажу вы уже Возвращайте ваши деньги, но при этом у вас, получается, остаются те знания, которые передаются в самом курсе. Вот эта модель мне очень понравилась, и давайте я вам покажу результаты, а потом покажу все подробно, потому что я получаю вопросы, где я могу ее взять, что я могу, где я могу посмотреть. Вот сегодня я просто вам все покажу. Ну давайте сейчас о результатах. Вот перехожу на свою почту. 5 ноября, поздно вечером, было запущено. Я нажала всего одну кнопку, потому что у меня есть работающая стратегия. Мы этому обучаем на нашем курсе Smart Money. И здесь все вообще очень просто, если вы владеете технологией. Время, все это занимают 10-15 минут. 5 ноября запущено, 5 ноября уже пошли первые заказы. Смотрите, раз, два, три, 4, 5, 6. 6 заказов уже оплачены и седьмой еще Но Смотрите, с первого заказа я сразу же вернула свои деньги, и дальше я уже свой чистый доход увеличила в 5 раз. Вот так это все работает. Это очень небольшая рекламная кампания, покажу вот просто что мне это дало? У меня есть такой сервис. Сэндлер у нас есть специальная технология по настройке данного сервиса, так, чтобы он работал ну, вообще просто на 100%. Вот это письмо, которое получили мои подписчики. Это была разовая досылка. Вот смотрите, доставлено 715 писем. То есть у меня есть база на 715 человек, которую я постоянно набираю. И вот, пожалуйста, вся статистика. Прочитано 56, то есть 57 да, плюс 1. Отписались 2 человека и кому-то не понравилось, но это абсолютно нормально. Давайте вот, вот, Теперь давайте посмотрим, что же происходит после того, как вы оплатили, что нужно сделать, где получить вашу партнерскую программу. Вам нужно после того, как вы оплатили, зайти на официальный сайт Woodley Pro. Выглядит он вот таким вот образом, и э, ссылочку я вам тоже отправлю, она будет внизу под этим видео, если кто-то еще не зарегистрировался на этом сайте, вы должны быть зарегистрированы, то есть у меня уже все зарегистрировано поэтому я нажимаю на кнопочку войти вы же если еще не зарегистрированы вам нужно зарегистрироваться то есть нажимаете вот эту вот кнопку регистрации регистрируйтесь и заходите в свой кабинет у меня же все готово я просто вхожу если вы здесь еще не были зарегистрированы, то у вас появится вот такая вот здесь вот будет посерединочке предложение, что вы должны будете оплатить этот кабинет. Вам не нужно ничего оплачивать, потому что вы являетесь покупателем. Если вы хотите стать продавцом на этом сервисе, то вам нужно, конечно, будет выкупить один из тарифов. Но в данном случае вам это не нужно. У вас будет здесь написано ваша фамилия, имя после регистрации будет. Ваша ID. Если вы поставите свою фотографию, будет фотография. Нажимаете и переходите вот в этот кабинет, кабинет покупателя. Переходите в кабинет покупателя, выглядит он таким образом. Здесь можете заполнить ваш профиль, изменить, но вас интересуют ваши заказы. Нажимаете кнопку «Ваши заказы». И вот здесь в корзине вы видите ваши заказы. Видите, у меня здесь уже купленные курсы, и они работают действительно отлично. Кстати, кто еще не знает, как продвигать партнерские программы, то вы можете за 500 рублей приобрести с правами продажи вот такой вот курс. Он действительно стоит того. И я многое взяла отсюда для того, чтобы обновить свою стратегию. Итак, у вас будет «Права перепродажи» плюс секретный модуль по заработку, нажимаете «Подробнее», и у вас появляется вот такая вот форма «Права перепродажи», «Благодарим за покупку», «Приступить к обучению», нажимаете, и у вас появляются вот такие вот уроки, где автор проводит в режиме, вот в видео режиме, в видео формате. Рассказывает буквально по слогам, что вам нужно сделать, что вы получите. Курс действительно настолько понятный, что ну, не разобраться в этом просто невозможно, и вот так вот вот так вот так находятся все уроки. Конечно, здесь будет информация для многих абсолютно новая, для кого-то уже известная, но в двух словах я скажу, что здесь описано вся стратегия, чтобы вы настроили для себя еще один источник дохода на криптовалюте. Криптовалюта называется «Призм», я с ней очень хорошо знакома. У меня есть несколько кошельков, где промайнятся мои монеты «Призм». Действительно, работает отлично. Я работаю с монетами «Призм» уже с июня месяца и я очень довольна результатом. И здесь вот с автором я тоже настроила еще один кошелек, он действительно очень интересный. И вот здесь вот буквально по шажкам, по шажкам, по шажкам вы поймете, как это все делать. Итак, давайте подытожим, что же у нас получается в конечном итоге, когда вы покупаете вот этот курс. Первая ваша возможность – это продавать этот секретный курс, не участвовать, не проходить эти уроки, а просто вот пиарить данный курс. И вы будете получать с каждой продажи по 100%, то есть по 250 рублей. Деньги у вас будут вот в этом кабинете, вот здесь вот они находятся, Кошелечек такой, вы можете нажать, можете вывести баланс, пополнить баланс, и соответственно давайте вот посмотрим историю баланса. Да, вот они, начисления, вот видите, тут и есть определенная комиссия сервиса, но это небольшие суммы, поэтому ничего страшного, вот видите, 250, 250, назад отмотаем, тоже вот 250, 250, опять 250, ну и так далее, здесь другие мои операции. И вы также будете по 250 рублей получать на этот кошелек. Ну и, соответственно, можете потом спокойно выводить на свои карточки. Следующий вариант дохода, который вы получите, вы настроите ту секретную стратегию. Настроите себе доход на криптовалюте, на криптовалюте призм. Она сегодня растет очень хорошо, и вы будете получать свои пассивные проценты на парамайнинг, если все сделаете. Это второй источник дохода. Третий источник Источник дохода – это, конечно же, участие в партнерской программе по парамайнингу. Это третий источник дохода и там еще в курсе автор рассказывает еще о трех дополнительных источниках дохода. Итак, если вы все сделаете, весь вот этот вот комплекс освоите, то у вас с одного курса, всего с 250 рублей, вы можете создать. 5 источников дохода. Но, ну, опять же говорю, если вы не захотите принимать участие в парамайнинге, не захотите положить 100 призм на свои кошельки, то есть вам вообще никак это не интересно, то вот, пожалуйста, просто передаете людям вот эту информацию, свою реферальную ссылку на секретный модуль по заработку и просто зарабатывайте по 250 рублей. Но я все-таки вам рекомендую заходить еще и на парамайнинг. Вот да, вот все это работает через боты. То есть, и вот я создала себе еще один источник дохода, я завела 100 призм на этот кошелек и вот уже 7 дней у меня уже там параманятся монетки. То есть я просто положила и все больше я сюда не захожу. Вот раз в день проходит начисление, видите, у меня уже 2 реферала сюда подключилось и вот это вот все-все-все тут работает на полном автомате. Поэтому как вы будете распоряжаться данным курсом, конечно же, определяться только вам. Но я я рекомендую серьезно подойти к этому курсу для тех, кто даже еще не понимает, как на это можно зарабатывать. Вникните, посмотрите, настройте, захотите участвовать – будете участвовать. Не захотите, ну, значит, просто хотя бы одному человеку, чтобы вернуть свои деньги, вы точно продадите. Следите за новостями, у меня еще много интересного для моих подписчиков, ну, и до следующего урока.